Как считаете, можно здесь парковаться или нет? Я думаю, что нет. Если знаков нет, то разрешено. Я не знаю даже, честно говоря. Не запрещено, значит разрешено. Запрещено? Знаки же висят А где? Ну там вроде дальше. Почему а брали? Ну, вроде висел раньше. Да? Вот такая путаница сегодня на проспекте мира. Год назад, во время первого ремонта проспекта Мэрия приняла решение парковку там запретить. Нам говорили, мира будет пешеходным, машины парковать там нельзя. Говорили, так будет лучше для пешеходов, и все вроде как привыкли. Теперь мэрия неожиданно пешеходность мира увидели возвращение парковок. Мы считаем, что он не должен отдаваться только в пользу автомобильного транспорта. На этой улице все-таки мы должны сделать более привлекательным, для, в том числе для пешеходного обслуживания, для работы различных там, кафе, ресторанов, там, магазинов, аптек. И, так, ну, то есть всего сервиса, который должен присутствовать. Мэрия считает, парковочные места снизят скорость потока автомобилей, пешеходным будет комфортнее. К такому нового введению готов оказались не все. Теперь, хоть и есть где припарковаться, но на улице стало куда теснее. А вот кто-то наоборот готов ехать в тесноте, лишь бы было место для парковки. Да это полное безобразие. Все забито. По одной полосе только проспект Мира работает. Но ну, это очень замечательно. Почему? Почему? Ну а куда вот больше встать, вот, вот, например, вот, как бы. Ну... Кофе взять или что остановить? А вот ГИБДД говорят, вопрос комфорта на втором плане. Главное – безопасность. Ведь сейчас водители выходят из авто прямо на проезжую часть. Дорожные полицейские рассказывают, им поступал запрос на согласование парковок. И они не рекомендовали принимать проект в том виде, в котором он есть сейчас. Однако их советы для мэрии сейчас носят чисто рекомендательный характер. Это полномочия и компетенция владельца улично дорожной сети. Соответствует администрации города Красноярска. На сегодняшний день госавтоинспекция не участвует в этой деятельности. В связи с предстоящим и ожидаемым вступлением в силу закона об организации дорожного движения, соответствующие обращение, о включении сотрудников ГИБДД в участие в, эту работу, в этой работе были направлены в администрацию города. Рекомендации госавтоинспекции обретут какую-то... Более вескую силу. А вот эксперты уверены, решение снова непродуманное. Работать парковки должны по четкой схеме, с четкой разметкой, а также быть платными, чтобы не было хаотичной запаркованности. Делать бесплатно эти парковки нельзя, но платными эти парковки делать невозможно по существующему законодательству. Ну, фактически. Потому что штрафовать опять никого не будут за неоплату, соответственно, они по умолчанию будут бесплатными, как и все остальные. А это значит, что ввод парковок в центре потребует большой проработки, начиная от разметки организации, заканчивая карательными мерами за парковку. В мэрии уверяют, окончательное решение еще не принято. Есть несколько вариантов, но один из них – просто снова вернуть запрещающие знаки на место. Алена Кришенникова, Александр Тропин, Новости ТВК.